нулевую позицию магнитных полей они как бы здесь ноль здесь максимальные силы противоположных полюсов несмотря на то что мы собрали такую конструкцию мы четко обозначил а таким образом обозначается четко это стенка блоха где нет магнитных сил они скажем так отсутствуют практически полностью Теперь, предположим, я предлагаю такой вариант. Если вот эта будет, стрелочка будет коромыслом, и, и, которая может рычагом, который может ходить вот к одному полюсу, к другому. Теперь нужно заставить это коромысло работать в цикл. Значит, у нас силовые линии идут вот так. Если мы катушкой эффективной с максимальной индукцией сердечником там специфический сердечник э, она будет двигаться вот так то будет максимальная индукция так как э, силовые линии будут выходить как соленоиды это максимальная эДС будет вырабатываться при касании идет раз то есть идет Заряд конденсатора при движении, причем этот вал может быть длинным. Заряд. Дальше идет разряд конденсатора. Таким образом, что ну, таким же полюсом катушку подключаем, что идет импульс на отталкивание. И такая же катушка стоит с другой стороны. И цикл повторяется, проходя через эту нулевую точку. Кроме того, можно сделать использовать и инерционный импульс. Мы можем, если мы сделаем вот так, если сделать так, предположим, и это вал, то все сохраняется. Все так же самое. Здесь минимальные магнитные силы, здесь максимальные. Причем они плавно нарастают. Конечно, в этот момент катушка должна повернуться так, ну, она под углом, э, эта конструкция этого коромысла, что она станет таким образом, чтобы импульс сработал. Ну, есть такой вариант на отталкивание. Может быть и другие варианты предлагаются. Ну, вот такое предложение, как вы считаете. Потому что не имея циклов, мы никакой двигатель не получим. А здесь они есть, у нас есть минимальная энергия магнитная и по краям максимальная.